«Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Я буду заканчивать этими словами. Иисус Христос в этом стихе нам открывает, что Он хочет дать нам возможность, и в Пергамской церкви, когда Он обращался, Он говорит, «Я хочу дать тебе возможность вкусить манну». Вы знаете, на протяжении истории никто не может обозначить, что такое манна. Поэтому, когда говорят «манна» — это «what is this?» «Что это?» Вот слово значение «манны» — «что это?» Никто не знает. Я закончу словами Иисуса Христа, когда Он в 6 главе Евангелия от Иоанна, разговаривая с народом, который Он насытил, 5000 человек Он насытил, на следующий день они Его искали, и Иисус сказал им, "Истинно, истинно говорю вам». Они искали, чтобы ну, восторить Его, чтобы поели хлеба, им приятно было для тела.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 Иисус Христос является той манной, которой Он говорит, «Я дам тебе вкусить манну, если ты откроешь свое сердце, сознание свое». Потому что, когда туда входит Слово Божие, Он говорит, «Приди, вкуси, наешься, напитайся только у Него». Не в округе той знания и информации, которая сегодня окружает нас с вами, а именно Христос. Благословит Господь сегодня каждого из нас, чтобы мы могли приходить и вкушать эту манну и удивляться, как приятен Господь. Как вкусно, что я познал еще на, на, на секунду, на маленькую молекулу, кто такой Христос. Пусть Господь вас в этом благословит. И посланники филиппийцам в 3 главе, 10 стихе, апостол Павел говорит такие слова. Знаете, вкусить этот благой хлеб, ту манус небес, который Господь дает само себе, Он призывает церковь вот к чему. Это было написано примерно 40 лет до откровения чтобы познать его силу воскресения его участие в страданиях его сообразоваться смертью его другими словами как нам пели вот роман пели нам что Голгофа там только решается проблема наших проблем на Голгофе сообразоваться смертью его там умирать для греха для себя Аминь благословит нас господь давайте мы помолимся.